Я думал, что делегирование это значит, что ну, передать, в принципе, ну, то, что я могу отдать ну, другому человеку, он будет делать. Но мне было тяжело поставить э, профессионала выше меня, потому что я понимал, думал, что он очень дорогой, во-первых, ну как бы это ему надо очень много, наверное, платить. Я скромный, и у меня не та деятельность, чтобы приглашать какого-то очень сильного профессионала. Вот он скажет мне, нет, не к тебе. И вот здесь были как раз, ну, у меня допущены ошибки, что я начал делегировать людям, которые на том же уровне, а может быть даже чуть ниже. Получается, что я не делегирую, а я просто ставлю человека, я не могу от одной, как бы, заниматься другой деятельностью, я просто стою рядом и стою, да. И если я даже, вроде как, внутренне ему могу доверять, я говорю, окей, сделаешь, да. Ну, прихожу, я вижу ошибки, я говорю, о, понимаете? И я для, для Да, я понял, что нужно... Э искать людей выше себя на голову, а то и на две головы ну, в той деятельности, которые прям вот могу ну, делегировать. Если я понимал, что мне нужно отойти от всех станков, я не могу за... успевать за ними стоять. Мне нужно поставить туда хорошего, там, 15-20 лет, опытного мужика. Это у меня сейчас есть, там, 50-летний. Я думаю, а, как он придет ко мне? Я, ну, на 20 лет меньше, чем он, вот, и ну, нормально. То есть абсолютно. И я теперь настолько спокоен, ну, что... Ну и у меня вообще голова не болит. То есть я просто могу давать это. И это сразу в разы выросло.